И всем доброго дня, дорогие друзья! С вами, как обычно, Альферна. Предыдущая часть аниме с идеальным сюжетом понравилась очень многим. Вот такого я, если честно, не ожидал. Кажется, буквально пять месяцев назад я говорил, надеюсь, что я хайпану. И тут тысяча просмотров, тысяча боже! Спасибо вам огромное, вы самые лучшие. Так. Ладно, а сейчас приступаем к топу Сейчас я хочу сказать, что места в этом топе Не имеют значения, то есть они распределены В хаотичном порядке, поэтому давайте Обойдемся без хейта в комментах, камон Просто мне понравился такой-то тайтл Я посчитал его атмосферу очень крутой Ну и выставил сюда, вы можете написать Какие тайтлы вы хотели бы увидеть И если это видео набирает 30 лайков Я выпускаю третью часть Ладно, всем приятного просмотра Первый тайтл, о котором я хочу вам рассказать Это волчица и пряности Волчица и пряности поведают вам историю Историю странствующего торговца крафта лоуренса все действия разворачиваются во времена средневековья когда жизни постоянно угрожала опасность со стороны кишащих в разбойников смертельных заболеваний и церкви готовы отправить еретиков на плаху вот уже семь лет лоуренс путешествует по свету пытаясь заработать денег для открытия собственного магазина а также набраться опыта в торговле когда он проезжал мимо местной деревеньки ему в телегу без приглашения залезла девушка по имени холла представившийся божеством урожая крестьяне перестали нуждаться в ее услугах, поэтому она решила вернуться в родные Северные края. Она попросила Лоуренса сопроводить его, а он, к сожалению, или к счастью, не смог ей отказать. И вот так начались их приключения, а что было дальше? Вы можете узнать, просмотрев этот тайтл, а мы переходим к следующему месту. Нельзя забыть о таком популярном тайтле, как о моем перерождении в слизь. Представьте, что вам 37 лет, вы закончили университет и устроились на работу юристом в успешную компанию. Вы хороши собой, уверены в себе и вообще жизнь прекрасна. Жаль бы вот только девушки нет, да и не было никогда. Ну да, и неважно. Так вот, идете вы по улице, перешучиваетесь с друзьями, а потом какой-то псих всаживает вам нож в бочину. Вы иссякаете кровью, а в это время некий женский голос говорит вам про получение различных способностей и навыков. И вот, в определенный момент ваши веки опускаются, вы падаете в неботие, а затем просыпаетесь в пещере в теле слизня. Да-да, синего скольского слизня, все верно. Шикарная метаморфоза, правда? Из тела успешного 37-летнего девственника, который, по легенде, в 30 лет должен был стать волшебником в тело слизня, которых традиционно делают слабейшими монстрами в играх. Но ведь это не игра, правда? Это новая реальность, которую вам только предстоит изучить. А значит, впереди множество невероятных новых возможностей и веселых приключений. Так что жизнь продолжается. Следующий тайтл, о котором, несомненно, нужно сказать, это «Астра, затерянная в космосе». Представьте, 2061 год. Благодаря развитию науки и техники, путешествия в космосе теперь не просто возможны, а стали почти таким же обыкновенным делом, как поездка на автобусе. Поэтому ничего удивительного, что ученики старшей школы проводят каникулы не в обычном лагере, а в космическом. Однако космос — территория все еще не до конца изученная, поэтому не исключены всякие происшествия. Так и случилось с группой 5B, которая только что прибыла в лагерь на планете. Так и случилось с группой 5B, только что прибывший в лагерь. Неизвестная разумная светящаяся сфера похищает девятерых учеников и уносит их на расстояние 512 световых лет от родной планеты. Подросткам везет. Они обнаруживают старый пустующий космический корабль. Однако на этом везение заканчивается. Теперь им придется самим выживать в суровых условиях космоса с ограниченными запасами воздуха и еды. И даже больше. Выйти в одиночку в опасное и долгое путешествие на борту Астры. И даже больше выйти в одиночку в опасное и долгое путешествие на борту астры хочу также добавить что сюжет очень нестандартный необычный вы ни в коем случае не сможете предугадать чем все закончится проверено на себе ладно переходим к следующему тайтлу один из самых крутых тайтлов класса убийц он расскажет вам историю про худший класс 3e в престижной японской школе В него попадают не все все те, кто не могут сравниться с другими учениками по успеваемости, они переходят с одного класса на другой и впоследствии попадают в класс 3Е. По определенным причинам в класс 3Е приходит необычный учитель Кора-сенсей. Необычный, потому что он даже не человек. Кора — существо с круглой головой и множеством щупалит, которое недавно уничтожило 70% луны. И теперь на очереди находится земля. А ученикам класса 3 необходимо убить своего учителя за год, иначе он уничтожит землю. Однако сделать это совсем непросто, ведь, умри... у... ведь Кора умеет перемещаться со сверхзвуковой скоростью и попасть с него пулями почти невозможно. Что же противопоставят ученики? Границы страны учителю? судьбы людей решаются в играх. В этом мире существует 16 раз, каждый из которых имеет свой ранг. Чем сильнее связь с магией, тем выше твой ранг. Все очень просто. Раса людей, (humanity) является самой слабой расой, и они не могут использовать магию вообще. Более того, от большой в прошлом территории людей осталась только Республика Эл. Занимающие лишь небольшой кусок земли на континенте. Нелегкая задача возвращения былого величия человечеству ложится на плечи пустых. А уж кто такие пустые и как хорошо они справятся с этим? Смотрите аниме и делайте выводы. А на этой прекрасной ноте наш ролик подходит к концу. Пожалуйста, пишите свои комментарии, ставьте лайки или подписывайтесь на канал. Ни в коем случае не принуждаю вас это делать. Ваше мнение — это ваш закон. Вы делаете то, что вы хотите. Так что желаю вам всего хорошего. С вами был, как обычно, Альфер, Да, ждите еще подкастик через три дня, через два, ну, где-то в этих пределах, и, да, там будет камера, там будет студийный, студийный фон, что, ладно, в общем, ждите, всем удачи, всем пока, до свидания, с вами был.